Львы и львицы. Попробуем сегодня посмотреть основные события декабря месяца. Значит, так, начало месяца здесь отмечено некоторым напряжением. Для вас эта сфера 11 дом. Так, 7, так, 8, и сейчас скажу, и 5. Возможны какие-то непредвиденные расходы на любимых, на детей что-то может быть напряженное с вашим дружеским окружением возможно там какие-то перемены настроения будут у ваших друзей которые ну, вас напрягут или испортят этого настроения возможно какие-то сплетни искаженная информация ну в общем-то первая декада декабря она будет идти вот знаете под таким каким-то ну, немножко непонятным напряжением тем более что Будет очень много как-то тайно кутывать, и вам будет трудно разобраться, что к чему и почему. Постарайтесь расслабиться. После 8 числа потихонечку все рассосется, и все станет ясным и понятным. 8 числа состоится полнолуние. Пол полнолуние будет в знаке Зодиака Близнецы. Близнецы для вас являются это получается 11 там друзей да ну, возможно какие-то конфликты особенно если среди дружеского окружения присутствуют женщины потому что луна это женщина поэтому скорее всего вот будет некоторое такое напряжение во взаимоотношениях с дружественными вам женщинами с 6 по 10 венера вместе с меркурием будут переходить из Стрельца в козерог стрелец для вас это сфера любви а будут переходить в сферу работы и также это сфера служения ближнему то есть это те люди с которыми вы работаете а еще это здоровье так вот можно сказать что ваш фокус внимания будет прям будет очень активен в течение всего декабря вот, к данным сферам есть необходимость, ну, возможность чего-то добиться, каких-то очень важных результатов в сфере своего труда, благодаря усиленной практичности, внимательности, рациональности, обязательно уделите максимально внимание сфере своей прямой деятельности. Для тех, кого волнует здоровье, ну, значит, займитесь обследованием, а может быть, там, лечением, чего там такого, до, до чего у вас раньше не доходили руки. Ну, было некогда обратить на себя внимание. Вот сейчас самое то. Самое то время. Теперь с 15 практически по 20 Венера вместе с Меркурием будет формировать благоприятный аспект к урану. Уран для вас это десятый дом, он отвечает за карьеру, за высшие, за главные цели. И это шанс себя очень ярко проявить, естественно, чего-то добиться, как-то себя показать, может быть, что-то выбить для себя, даже какую-то очень важную должность, получить важную должность. Ну, вы будете заметны То есть для вас это время это время роста на своем рабочем месте роста в сфере карьеры также это благоприятный период для трудоустройства в принципе на какую-либо работу для прохождения успешных собеседований также это благоприятный период для любого вашего социального роста ну например там брачная ситуация но брачная ситуация в том лишь случае если уже как то давно это все планировалось но как то что то там не получалось тогда может быть ну, всегда желательно, я прошу по возможности лучше заказать э, гороскоп идеальный для брака, поскольку дата брака это то же самое, что и дата рождения, только не человека, а семьи. Поэтому от э, даты брака зависит и будущее семьи. От а 23-го будет новолуния, в новолуние будет в том же Козероге. Значит, э, вот постарайтесь где-то период с 20 по 23, ну максимум по 25 уже что-то новое начать в сфере своей работы, в своей деятельности. Кстати, у кого были проблемы по здоровью, это выздоровление, это успешные какие-то операции могут пройти. Ну, хорошее очень время для этих дел. С 20 числа 20 Юпитер переходит в Овен. Давайте посмотрим, где у вас Овен. Это для вас 9-й дом. 9-й дом отвечает за дальние дороги, за переезды, за путешествия, за любые коммуникации с иностранными лицами, за в общем, это и туризм. Но, скажем так, что если у вас по этим сферам есть какие-то планы, высшее образование, кстати, в том числе, то у вас есть шанс добиться этого очень легко и быстро, начиная с сейчас и до середины мая, 23 -го года конец месяца закрывается у нас ретроградным Меркурием который выстроится в одну цепочку с Венерой и с Плутоном в конце Козерога, может проиграться какая-то ситуация которая была год назад именно в декабре год назад выстраивалась точно такая же конфигурация меня конечно здесь кое-что немножко смущает но я думаю, что если и будет какой-то негатив, то он будет все-таки не лично в жизни каждого человека а глобально а, глобально и если это и коснется то может быть ну дай бог чтобы не прямо а косвенно ну касается касаться он может самой системы управления власти закона а, ну, какой-либо страны ну, в частности это касается авторитарных стран Uh, да ну и 29 числа еще раз повторюсь Меркурий становится ретроградным а значит ничего нового не начинаем а просто благополучно отдыхаем расслабляемся практически до 18 января он будет ретроградным вместе с Марсом поэтому в это время только лишь что-то можно закрывать заканчивать также можно получать какие-то приятные там бонусы по ранее сделанным делам ну, желаю вам приятного декабря, удачного, я буду готовить прогноз на новогодние праздники, следите за анонсом, ну и до встречи в следующих прогнозах.